И всем еще раз привет. Как мы обещали в предыдущем видео, мы протестируем самую большую коробку. Я не знаю, что там. Потеряю я деньги, выиграю что-то. Будем тестировать? Поехали. Сделать подарок. Самая небольшая коробка. Ой, дорого-дорого, но давайте попробуем. Просто интересно. Ей-богу. Новый год у меня скоро. Считайте, что это мой новогодний подарок. Пока мне. Мы будем разыгрывать более мелкие Вот, но пока Получим для себя лично Я возьму большую Купить, как всегда, карта Wargaming Многие скажут, что Там, ты такой, это На это, зачем но Я работаю, я могу себе позволить Так Посмотрим, выпадет ли мне какой-нибудь танк Ну все. Спасибо, да. Новый год, поступление. Чик. Спасибо за участие. С Новым годом продолжить. Ой, аж немножко страшно становится. Ну, давайте перейдем к танкам. Опа. Опа, товарищи. Получена коробка один. Слот в ангаре 1. М46. Паттон КР. Уу! Уу! И скажите, что я неудачно вложил деньги. Еще 7500 голды. Ой, хорошо. Перейти к украшениям елки. Да вы издеваетесь, какие украшения у меня танк в ангаре. Так, и смотрим. Вот он, мать его, красавчик. А? А? Но сразу говорю, не факт, что вам тоже повезет. Все на удачу. Переходим. Обменять 5 предметов на... Первый не выше. Ой, я даже не знаю, что с этим делать. Ой, да, прямо же настроение хорошее. Так, подождите, подождите. Что то он тут мне предлагает тут? Ой-ой-ой. Я же немножко запутался. К ящику. Открываем. Скидка сто процентов на ИКВ-72О. И девчонка одна. Отлично. Ну, немножко расходников. Поехали дальше. К ящику. Открываем. Ну, прям скидка на ПТ. Вот чувство на ПТ надо идти. Так, поехали дальше. Не, ничего. А, танквикат отдельно. Ладно, поехали дальше. К ящику. Открываем. Ну, давай, что-то задумал, Сажна. ЛКВ, была. О, еще одна девушка, отлично. Поехали. Мало, да? Мало, мало, да? Давайте еще яичку шестого уровня. Имеет в виду, все это можно сделать бесплатно. Это просто тест для вас. Ну и для меня приятность. Лот в ангаре фигня. Ну все, я чувствую, я все-таки пойду по пытаветке. Так, что это у нас такое, что это такое, давай сюда. А, о как, чуваки, ну это очень даже интересно, к ящику. Все самое интересное у нас впереди. Расходники, ну. Отлично. 60%. Так, ну давайте в качестве интереса я зайду, посмотрю. 0, 0, 0, 0, 0. Ну и тут где-то у меня что-то было, я еще не прокачал. Ладно. Поехали дальше. Пошли самые-самые вкусняшки на елочке. Да. А у меня все заполнено. Не знаю даже, что идет. Ладно, давайте давайте попробуем сюда. Атмосфера праздника достигла восьмого уровня. К ящику. Хм. Ну. Давай, красавчик, открывайся. Ну, ничего такого. Так. User S03. 50%. Ну и девушка, да, у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Самый красивый трофейный. Бел... А, это игрушка. Я уже думал там прямо этот. Я же думал это танк какой-нибудь очередной. Давайте посмотрим, если вот эту снять и вот эту поставить. Нет, ничего не будет. Это просто мы передвигаем. Ну ладно, разберемся зачем нам лишняя игрушка. Может быть что-то нам это еще и даст. Переходим к танковику. Наш КВ-2 снежный. Ставим к ящику. Потому по факту я считаю за 2200 сейчас купил в все ЛБЗ. Ну это конечно минус. То что я уже их не буду конечно проходить. Не будет так интересно. Но. Чумену только ПТ. СРВ 40%. Ну считай ветку. Ветку купил. Э -э Бешеные скидки по типа, ветке у меня сейчас. И 10 уровня, сколько я понимаю, это максимально, что можно было получить. Проверяем. Ну, ничего такого. СТВ 30%. И медалька. Закрываем. Получается, я, наверное, выполнил все, да? что можно было я наверное все взял давайте посмотрим если нажму сюда а нет смотрите нифига подобного я еще могу принимать участие зарабатывать разные коробки с подарками тоже по факту лбз у меня еще остались ну надеюсь вам понравилось мне понравилось так ну все Всем спасибо, всем пока, спасибо, что смотрели, участвуйте в новогодних акциях, еще увидимся, пока.